Всем приветики! Сегодня мы будем рассматривать игрульку под названием Grand Summoners для телефонов и Android и iOS. Поддерживается она также в Bluestack и Nox, то есть можно играть и на Bluestack и на Nox в эмуляторах. Версия, глобальная версия, на которой мы будем играть, это 3.2.0 от разработчиков игра Good Smile Company. Давайте посмотрим, что за игра. Что ж, что бросается в глаза, так это очень яркий и красивый интерфейс. Также мы видим, что у нас есть крупным планом красивые персонажи наши. Они выглядят прям реально хорошо. Также мы можем пролистывать их и смотреть на их картинки в принципе красиво нарисованы ничего не скажешь можно посмотреть их статы также можно увидеть в нашем интерфейсе это верхнюю часть у нас есть имя а также у нас есть ранг который отображает Наш уровень аккаунта Также у нас на аккаунте есть золото Есть также кристаллы И энергия Также у нас есть заходы на арену Которые восполняются в течение времени А также у нас есть ранг наш на арене Который показывается также сверху Далее мы видим баннер плавающий С показывающими на нем ивентами на данный момент. Еще мы видим плюшки в сундучке, которые нам каждый день сыпятся. Получили их и отлично. Далее у нас есть вот такое вот письмо, в котором находится информация по ивентам на данный момент, который проходит. И можно их прочитать, зайдя внутрь. Также у нас есть кнопка меню, айтемы и Facebook. Давайте посмотрим, что в меню. В меню мы видим множество разных кнопочек. Давайте зайдем в Player info Мы видим ID, который нужен для того, чтобы вы могли добавить и вас могли добавить, друзья. Также у нас есть имя, которое мы можем бесплатно сменить. Давайте сменим. Отлично, изменили. Играю я на блюстак, поэтому не сразу показывается, пишем мы или нет. Также внизу находится сейчас у нас сообщение для наших друзей. И с левой стороны от ника у нас есть персонаж, которого можно поставить в юнитах. Давайте изменим, что ли, сообщение. Давайте напишем тут слово «привет», допустим, чтобы показать, что можно. У нас в игре поддерживается русский язык, однако он будет писаться с довольно большим межстрочным и межбуквенным промежутком, которые вот вы видите сейчас на видео. Записываю я сейчас видеоролик не с основного своего аккаунта, а с самого начального, чтобы показать все плюшки и все, что в Grand Summoners для начальных этапов есть. Для новичков. Давайте теперь зайдем в кнопку Options. Здесь мы видим, что у нас три Вкладке Это битва, звук и настройки. Давайте зайдем в настройки. Здесь у нас три изменяемых параметра, каждый из которых нужен для своего дела. Давайте дальше перейдем во вкладку битва. Посмотрим, что здесь. У нас здесь есть настройки автобитвы, изменяя которые вы сможете настроить своего бота в игре. Далее перейдем в звук, здесь можно звук изменять, и дальше пойдем. Далее здесь у нас есть трансфер, э, это значит, что вы сможете сохранить свои данные на этом аккаунте. Для того, чтобы это сделать, нам нужно зайти в центральную кнопочку «Трансфер дата», Далее ввести логин. Он же будет email. Также вам ввести нужно будет пасворд, то есть это пароль. И нажать на кнопочку зелененькую. У меня ничего не получилось по той причине, что я ничего не вводил. Давайте вернемся назад. Также у нас здесь есть вот кнопочка авторы, лицензия. И кнопочку возвращения на титульный лист игры. Далее зайдем в айтемы. Здесь у нас расходники разные находятся. Баночки для энергии. Яблоки для увеличения двойных наград. Для двойных наград. Также у нас здесь ключики находятся для посещения разных квестов в игре. Также у нас здесь есть суммон-тикеты, которые пользуются популярностью и используются для вызова персонажей. Ну, давайте попробуем какой-нибудь. Мы сейчас в вкладке сумон, 5 Star сумон. Давайте попробуем. Так, Видим, как у нас выглядит призыв У нас на подиуме стоит ирайс главный герой игры И кнопка Touch Давайте нажмем Мы видим мы получили красного дракона пятизвездочного на данный момент у него открыто только три звезды э -э персонаж очень неплохой с учетом того что на его э -э эволюции последний он наносит тысячи процентного урона а при том что еще на японии он получил свое пробуждение он является очень и очень мощным персонажем. Из характеристик мы видим, что у него три золотых звездочки. Это значит, что он еще не получил свое пробуждение на данной локализации. А отличие между обычной пятизвездочной и пробужденной пятизвездочной единицей в том, что у обычной желтые золотые такие а сейчас мы увидим у пробужденной единицы они радужные звездочки таким образом можно сделать вывод что э, можно таким образом фильтровать себе юнитов как мы видим сейчас это маленький кружочек который показывает стихию нашего персонажа. Далее у нас имя персонажа, которое находится над звездностью. С правой стороны у нас лимит брейк, тоже определенная характеристика персонажа. Также у нас есть раса, характеристики стандартные: здоровье, атака и защита, удача персонажа, о которой я расскажу в следующих видео. Также у нас есть пассивные навыки, отображаемые с правой стороны. У нас их в данный момент три. Это убийца драконов. Также уклонение при близости к смерти. А также есть еще у нас увеличение урона при брейке. О котором расскажу в следующих видео. Также у нас есть эмблемы. Которые получаются... В определенных данжах. Далее у нас есть слоты для персонажей, которые увеличиваются при лимит-брейке. Также у нас есть авто -сетап. Это для автобота. Настраивается для каждого персонажа отдельно. Далее у нас есть арты, которые будем использовать если мы поставим, к примеру, true art в автосеттинге, то у нас будет работать true art по умолчанию. Все зависит от того как вы настроите. Также у нас есть кнопочка Lock, Unlock, Фаворит и Compendium, в котором мы можем прочитать историю на английском языке про данного персонажа. Также посмотреть пиксельную его версию. Посмотреть, что он умеет, его навыки и умения, которыми он обладает. Далее мы видим на главной странице это миссии, это рейд, это ивент, который актуален на данный момент, арена, далее у нас идет город. Идет мультиплеер. И идет место, где вы можете посещать ивенты. Давайте посмотрим, что у нас в миссиях. В миссиях у нас на данный момент находятся э, сегодняшние миссии. Давайте посмотрим далее недельные. И обычные миссии, которые у нас есть в игре. В течение прохождения игры вы будете получать огромное количество бонусов отсюда. К примеру, у меня сейчас есть завершенное э, задание из -за этих миссий. Давайте завершим и получим э, кристаллик за смену у юнита снаряжения. Далее за вызов юнита, за то, что я два дня уже играл за то, что у меня 5 видов юнитов есть, за то, что у меня 10 их, также за 15, за 20. Ну и, собственно, у меня закончились. Таким образом, вы видите, что у нас есть миссии, которые имеют одно и то же задание, но с большими числами для выполнения. И по завершению каждого из них вы будете получать себе награды. Ну, допустим, давайте еще... Перейдем на лимитированные миссии. Здесь вы можете получать награды за временные задания. Ну, допустим, это закончить водные руины, первую-седьмую. И получите вы за это 5 кристаллов. Далее, что мы можем здесь увидеть, это арена, город о которых я расскажу в другом видео уже. Далее про походы в ивенты и присоединение к мультиплееру также будет в другом видео. Вот мы теперь в вкладке юниты. Здесь мы что видим? Здесь мы видим возможность изменить профильного персонажа. Это, собственно, тот персонаж, которого мы видели в своем профиль-инфо. Мы здесь можем выбрать любого персонажа, давайте выберем, к примеру, ее. Вот теперь она у нас будет стоять на иконке, как мы видим. Далее, что мы можем еще здесь сделать? Ну вот она, кстати говоря, еще раз покажу я на всякий случай, может кто не заметил. Далее, что мы можем еще сделать? Мы можем сделать себе команду в размере 4 людей. Давайте сделаем любую которая нам подберет команду «Игра через автоменедж». Вот у нас персонажи подобрались для нашей игры. Что мы здесь видим? Мы здесь видим то, что у меня не очень много персонажей, всего 6 нормальных персонажей, поэтому и выбрались у меня вот эти вот персонажи. Давайте покажу вам про эквипмент тоже, гайдик небольшой. Мы можем его автоматизировать и сбросить. Вот я наглядно показал, как это работает. Также можно улучшать персонажей, вот, повышая им левел за юнитов. А также за птичек, которые фармятся в локации Silver Bird. Также мы можем сделать лимит break. Давайте посмотрим, как он делается. Мы выбираем LB Stone. Это такой камешек, который, у... который повышает статы максимальные для персонажа, а также дает возможность ставить более лучшее снаряжение на него. И давайте посмотрим, как это выглядит. Как мы видим, мы поставили один камушек. И мы видим, что у нас снаряжение первое не изменилось, потому что оно максимальное. Вторая строчка, она улучшилась с третьего по 4 звездности снаряжения, ну и последнее не изменилось, потому что всего лишь один камень. Также мы можем видеть, что у нас увеличивается максимальное количество статов дополнительных, то есть у нас было 177 жизни, 61 атаки и 65 дефа, а стало у нас 345, 113 и 120 соответственно. Также у нас увеличивается э, удача, если мы используем юнитов, и увеличивается циферка лимитбрейка. Сейчас я хочу вам показать, э, что будет, если одинаковых персонажей слить, э, у них добавится удача. Как видим, у меня сейчас 5, добавляем одинакового персонажа такого же, у нас становится 10. То есть таким образом мы можем качать себе удачу. Также прокачивается, как и LB-стоунами, но дешевле. По сути, потому что LB-стоун это довольно дефицитная штука в игре. Но, как видим, у нас все статы и все остальное также улучшилось. Давайте зайдем в материалы. Здесь мы увидим... Материал, который используется для улучшения ваших персонажей, для эволюции и для улучшения в принципе. Также у нас есть фрагменты эмблем, которые фармятся в отдельных квестах. Также мы можем продавать 4-звездочных юнитов, для того, чтобы получать алкастауны. А также золото. Ну, допустим, сейчас у меня 19 из 20 выбрано, и я получаю 950 за это все алкастованов. А также 35 тысяч золота, что довольно неплохо. Продаем. И вот у нас все отлично. Давайте теперь зайдем в место, где мы можем призывать юнитов, так сказать, в хаб суммонов. Мы видим здесь всякие ивенты, которые сейчас идут... И где вы можете получать персонажей. Ну, собственно, зайдем в kill kill баннер. Мы видим здесь, какие персонажи выпадают. Давайте попробуем один раз крутануть. Так, в принципе, у нас тут э, ничего особенного нет. А нет, у нас гарантированно пятизвездочный персонаж. Помимо того, что у нас он и так гарантирован был игрой. Он у нас еще второй появился. Замечательно. Посмотрим, что нам выпадет. Желтенькие, э, желтенькие кристаллики это у нас 4 персонажи. Э, вот такого цвета это у нас 5 персонажи. Как видим, у нас получилось за этот вызов аж три новых персонажа. И камешек для ивента что довольно неплохо сейчас мы вот э, делаем вызов бесплатный который каждый день доступен один раз на аккаунт э, обновляется каждые э, 24 часа по сути и по московскому времени это получается примерно в 15 часов дня у нас есть возможность давайте зайдем в, в магазин игровой смотрим что у нас там а тут у нас есть донатные паки которые стоят определенных денег если начинаете играть сейчас то в принципе вы за 75 рублей можете купить очень очень очень дешево пак с 50 кристаллами это очень хорошо также вы можете восполнить энергию восполнить uh, возможность ходить на арену а также вы можете увеличить количество юнитов которые вы можете на аккаунте хранить у вас uh, максимально uh, 500 их можно делать а на момент когда вы создаете аккаунт у вас только 100 доступно также вы можете увеличивать и снаряжение тоже максимальное количество которое вы можете держать у себя uh, обменивать о, билетики рейдовские за кристаллики, за один кристалл. И также восполнять, о, как видите, у меня полные о, рейдовые походы. Далее зайдем в о, Френды, это Друзья, здесь у вас четыре кнопки активных, Френд, Френдс, то есть это друзья ваши, которые у вас есть. Вы можете искать, friend search использовать, вписывать сюда ID игрока и добавлять. Также вы можете добавить игрока через приглашение по почте или твиттеру. А также вы можете посмотреть лист входящих заявок на ваш аккаунт, то есть тех, кто хочет с вами подружиться. С помощью инвайта вы можете получить кристаллы за то, что вы приглашаете. Ну, у меня сейчас, как видели вы, нету друзей на этом аккаунте, потому что это не основной аккаунт. А так у вас был бы у вас там список друзей. Также в друзья мне никто не лез, не добавлялся. В принципе, вот, вот такие вот у нас дела. Ознакомительная часть о, закончилась. О, теперь давайте расскажу поподробнее про дискорд канал, который у нас есть. Дискорд канал называется «Великие Сумонеры". У нас есть все на русском языке. Актуальные новости, гайды. О, у нас есть правила сервера, которые нужно обязательно прочитать при вступлении. Также они будут высланы вам в личные сообщения. Мне кто-то там написал, походу, потому что уведомление появилось. Также вы можете зайти в роли и нажать на стикер и моджи, получить роль поиска группы, нажав на э, эти два, э, вы получите только одну. Так что э, читайте внимательнее, на какую нажимаете. Внизу находится гайд э, про то. Это работает. Ну и еще в принципе и текстом написано, так что я думаю, вы не настолько глупы, чтобы не прочитать uh, текст, написанный здесь. Uh, далее, что у нас вообще есть? Uh, работает uh, у нас новостная лента по нашему Discord каналу. То есть мы здесь постим, uh, в данном случае я пощу здесь информацию о том, что появилось. Также у нас есть новости официальные от дискорд-канала Grand Summoners, которые они присылают сюда, а я перевожу. Сразу как новость появляется, сразу же она приходит ко мне в дискорд. Я ее перевожу и быстренько выкладываю. Также у нас есть гайдики на все на русском языке, как вы можете заметить. У нас есть хаб общения, где люди пишут друг другу всякие сообщения и все остальное. Можете писать какие мысли у вас и так далее. Также у нас есть хайп в игре. Это место, где вы делитесь своими достижениями. Также у нас есть вопросы по игре, где вы можете их задать. Тимбилдинг, где вам помогут Собрать команду для прохождения Определенного уровня Который вы не можете пройти А после помощи Вы сможете ее пройти В принципе, по, по крайней мере Попытаться Далее у нас есть Трэш игры, где мы скидываем Проблемы игры То есть у нас, если выпадает какой-то плохой персонаж Мы его сюда скидаем. И такие, ну фу, какая-то гадость. Вот примерно вот так оно выглядит в этом канале. Далее. У нас есть очень интересный канал, называется Давай дружить. В него мы кидаем коды дружбы. В принципе, достаточно фотографии из Player Info о котором я вам в самом начале рассказывал. Но ну, собственно, вот эта вкладка. Здесь правила. На всякий случай я в каждом написал правила Discord. Если вам хочется прочитать правила, вы можете написать три точки правила через пробел после трех точек. И вы можете здесь прочитать их. Где что писать, если вдруг забыли. Также у нас есть голосовые каналы. Есть канал поиска группы. Далее, текстовые чаты для э, обсуждения механики боссов, э, если вы не собираетесь разговаривать голосом. Э, также у нас есть боты, которые э, позволяют нам здесь, в дискорд-канале, изучать игру более активно. Э, в бот-спам мы пишем... Ну, допустим, давайте я сейчас напишу три точки. Куст... И у нас появится гайдик на ботанического, на, ну, на босса ботанического, который требует поджога на себе. Это гигантский босс с специфической механикой прохождения. Дальше давайте я напишу, ну, допустим, Эш персонаж. И про него написано будет на русском языке... Его способности. Также у нас есть команды для бота, в которых находятся актуальные на данный момент команды. Где вы можете все это посмотреть. Ну вот и собственно и все. Конец первого видео. Что хотелось бы сказать. Удачи вам в ваших призывах. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, заходите к нам в Дискорд по ссылке в описании и будьте активными. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!